...конфликт, вернее его развязка потрясла ноги в Санкт-Петербурге. Автомобилист вышел из машины и сбросил пешехода в судоходный канал. Все случилось после того, как кто-то кого-то задел. То ли пешеход ударил машину, то ли она коснулась его. Все попало в объектив камеры видеорегистратора. Алексей Крепанов с подробностями. Набережная небольшого судоходного крюкового канала в Петербурге. В рабочее время здесь практически не бывает людей, но вот машины напротив ездят довольно часто. Этот пешеходный переход соединяет между собой две стороны улицы. Именно на нем разгорелся дорожный конфликт. На кадрах автомобильного регистратора видно, как на крутом повороте останавливается красная иномарка. Из нее спешно выходит водитель и направляется к тротуару. Вот он хватает стоящего у края проезжей части пешехода. Силой тащит его к ограждению на гранитной набережной и буквально вышвыривает воду. Это видео снято из автомобиля Виктории. Девушка рассказывает, как мужчина на тротуаре пытался избежать драки и отступал назад. И водитель Ауди прижал его к ограде и после чего просто перекинул его в реку. То есть такой, такого исхода ситуации я даже не ожидала, что такое может произойти, вообще шок полный. Дальше он вернулся к своему автомобилю спокойненько по пешеходному переходу и посмотрел на ну, повреждение своей машины, хотя в принципе я не думаю, что что-то такое прям серьезное было. Пока непонятно, что именно послужило причиной такого агрессивного поведения автомобилиста. Но, как рассказал нам по телефону, сам пострадавший 43-летний петербуржец иномарка задела его в тот момент, когда он переходил дорогу.